Здравствуйте, друзья! Vfog.net, интернет-портал, посвященный сим-рейсингу и автоспорту, представляет вашему вниманию э, трансляцию в записи гонки Гран-при Австралии в Мельбурне второго этапа онлайн-чемпионата Vfog формула 1 2010-2011. Э, в комментаторской кабине с вами Илья Моисеев и Богдан Холошевский. Друзья, множество было рестартов этой гонки, ну не множество Но где-то 3-4 рестарта мы точно не знаем Поэтому просмотреть все их Мы возможности не имеем Потому что на повторах они не записывались Поэтому сейчас даже не будет Ни установочного, ни прогревочного круга Вот мы переключаемся с вами На стартовую решетку и быстренько Огласим ее итоги, потому что она Кардинально отличается от Того, что мы видели В квалификации, ибо многие, очень многие Пилоты понесли, ну скажем так наказания за срезки. И вот я вам сейчас по-быстренькому все это попытаюсь зачитать. Вот у меня перед глазами информация За различные срезки, за нарушение правил Были не засчитаны некоторые времена Вот, например, первый сегмент Агапов, Фадеев, Евсеев Времена засчитаны, но не те, не итоговые То есть, было несколько кругов Засчитан не самый лучший из них Загоруйка без времени Вилли Гринов штраф минус три позиции на старте Дегтярев, ну нет, здесь просто предупреждение Юрий Сазонов без времени Далее, второй сегмент Гринов без времени Емельяненко без времени Соболев без времени Аверин без времени, Гуренко, Кривенко и Фадеев засчитаны времена не самые лучшие, которые они показали в итоге. Третий сегмент, Кривенко, результат аннулирован, а о, ведь это полпозиция, нарушение пункта регламента, регламента о двух выездах из питлейна, потому что можно сделать только один. Варзонин тоже самое, результат аннулирован, Гуренко, Дегтярев и Агапов без времени, потому что все круги со срезами. Таким образом, друзья, у нас совершенно другая стартовая решетка. А именно, по-быстрому Павлов, Фадеев, Решетов, Гуренко, Дегтярев, Агапов, Кривенко, Варзонин, Ящишин, Ардеев, Евсеев, Хохлов, Аверин, Илья Соболев, Артем Емельяненко, Усольцев, Ринас, Букша, Гринов, Сазонов, Загоруйко, Блесков. Далее, вот извините, сейчас немножко не видно мне а, Алексей Валетов и Александр Соболев, который заменяет Богдана Ковалевского в составе «Верджин». И вот сейчас, собственно, будем переходить уже к старту, потому что гонка у нас вот-вот начнется. Илья, ты тут? Да-да-да, да я просто слушаю, даю тебе возможность. И как-то я, наверное... Гонка-то пошла у нас. Там Макларен, по-моему, Валетова без переднего спойлера, Фадеев вырывается вперед второй там потолкался решетов с Гуренко спортцентр заходит Фадеев Дарья Павлов так ой какая здесь толкучка развернула а кого развернула вот я вижу залберсазонова едет последним А, вот, вижу, да, он сейчас последний, выезжает как раз, он сейчас в Вайтфорде, и да, нет, он не последний, потому что там, видимо, кто-то из боксов стартовал, Ещишин, видимо, да, это Ещишин, это не Хохлов, а, и за ним да. и Вилли Гринов. А, а, и таким да. образом, там, по-моему, атака, атака... Никита Решетов прошел а, Константина Гуренко. Ну, вообще-то, еще не прошел, потому что вы... А, но прошел, потому что ну, в этом повороте у Гуленка была более выгодной траектория, едва не совершил... Контакта Гуренко Ух, как все хаотично На пятом месте у нас Варзонин На шестом Агапов Его преследует Дегтярев Кривенко только Какая же это позиция? Восьмой, Восьмой. Далее Антон Ардеев, Дмитрий Аверин Ой, нет Соболев Илья Соболев А за ним только Аверин, Аверин Потом Хлов, Алексей Ивсеев тринадцатый Дмитрий Пукшич Четырнадцатый Александр Соболев Артём Емельяненко 16, Юрий Сазонов 17 Алексей Ринов 18, и вот как раз на Риноса Усольцев проводит атаку за 18-ю а, Да, мы сейчас это смотрим, он выходит на внутреннюю траекторию, атакует и, по-моему, сейчас пройдет. Да, так и происходит, и к тому же Ринос тормозил намного а, раньше. Ну, а Ящишин пока начинает уезжать от Вилли Гринова. А, у нас а, Залбер, Дмитрий Загоруйка только что заехал на стоп и он заехал туда без заднего крыла. Там же Алексей Валетов, но он чинил переднее, которое буквально потерял на первых же метрах. Константин Павлов не отпускает Никиту Фадиевой, по-моему, сейчас даже будет атаковать В то же время Константин Гуренко тоже не отпускает пока что Решетова И, может быть, скоро проведет контр-атаку. Вот у нас сейчас камера, следит, ну, камера статическая, и все пилоты проезжают, и мы смотрим, в каком порядке там, по-моему, Дмитрий Букша сейчас атакует, на э, наседает на Евсеева. Емельяненко прошел... А, нет, простите, мне показалось, что там Агапов, но это Сазонов. Богдан, Костя прошел Никиту Фадеева. А, да, мы это пропустили, обидно. Вообще, я сейчас предлагаю... Э, у нас заканчивается второй круг, и я предлагаю сейчас посмотреть повторы всех основных моментов за эти два круга, и мы ничего не пропустим, вернемся в это же самое место. Итак, вот мы смотрим за Валетовым. О, здесь просто не рассчитал со стартом, перега... ну, допустил перегазовку и просто его вынесло в стену. А это Дмитрий Усольцев, это торможение перед поворотом спортцентр. И что здесь у него было? А... По-моему, даже не было контакта с Евсеевым, но его заносят, и он едва не долетает до стены и теряет практически все позиции. Задним ходом с небольшой раскруткой возвращается обратно на трассу. Но в этот момент он даже, по-моему, а, нет. Данный вот сейчас он последний. Там позади него пилоты, которые с бокса стартовали. Да, мы это только что видели. А здесь это Никита Рештов, он чуть-чуть срезает по траве в этом повороте направо и начинает прессинговать Константина Гуренко. Они практически поравнялись, несмотря на то, что у Гуренко выгодная траектория, вот здесь Никита проходит. А теперь предлагаю посмотреть момент, когда Константин Павлов прошел Никиту Фадеева. А это Константин Павлов, и мы смотрим повтор, как он обгонял в повороте Уэйт, ну, точнее, на выходе из этой связки. А что здесь, собственно, случилось? А, ну, просто Фадеев вышел менее удачно, и преимущество в скорости в этот момент было у Константина. За счет чего, в общем-то, обладатель полпозиции вернул себе первое место. Ну, в общем-то, мы посмотрели самое интересное, что было на старте, и теперь возвращаемся там же, туда же, где мы и остановились. Итак, Павлов лидирует за ним, Фадеев, там далее Никита Рештеф и Константин Гуленко. Кто пятый? Пятый Варзонин, за ним Лотус Дегтярева, Агапов, это, видимо, Ордеев, Соболев, Илья, а там Константин Кривенко прессингует Дмитрия Аверина, сейчас мы туда переключимся, ой, там вылетел, вылетел Илья Соболев на выходе из спортцентра, чуть-чуть, но удержался, а Кривенко прошел Аверина. А теперь будет, видимо, проходить вторую Торероса, ну, если, конечно, по скорости хватит, но скорости должно хватить Мы сейчас как раз смотрим глазами Кривенко. и сейчас пока что, мне кажется, Соболев как-то неуверенно идет по трассе Они подходят к повороту Кларк, и сейчас, мне кажется, будет проходить Поравнялись и прошел Но, правда, Соболев еще может контратаковать Два болида с мотором «Феррари» и все-таки... Нет, Криенко впереди. К повороту «Вейт» Криенко закрепляет позицию. А за этой группой идет Макс Хохлов, далее Дмитрий Букшев, он прошел Евсеева, далее Артем Емельяненко и к нему приближается Дмитрий Усольцев, который, как мы видели, уже оставил позади Риноса, а далее Сазонов, а Константин Ящишин, за ним... А... И почему-то позади них всех Александр Соболев. И еще, ну, на получается, Алексей а Алексей еще едет, да? У нас сошел, да, вот я как раз в этот же самый момент переключился. Ну, досадно, достаточно уже, мы потеряли одного пилота команды Заубер. и таким образом сейчас на трассе 23 пилота, а мы видим, что Константин Павлов сейчас достаточно серьезно отрывается от Никиты Фадеева, более того, Константин Гуренко отыграл позицию и начинает приближаться к Никите Фадееву. А Дмитрий Дегтярев прошел Агапова, мы два обгона сразу пропустили. Потом Антон Ордеев. А, у нас это не обгон, у нас еще Варзонин провалился. Его сейчас как раз прессингует Кривенко. Они подъезжают к Ларку, но Кривенко пытается обойти по внешней траектории. И практически... Нет, ему не хватает совсем чуть-чуть. И Варзонин... А Соболев, посмотрите, Илья Соболев пытается контратаковать Кривенко. В ну, на выходе из нее уже в повороте Вейта больше. Там Дмитрий Аверин отстает. Вот теперь Кривенков делает еще одну попытку и вновь по внешней траектории к повороту Оскари и... Вновь Варзонин выталкивает его на Керб. И Соболев опять активизируется позади Кривенко. Очень плотная группа из трех пилотов идут. И практически в каждом повороте ну, потому что Варзонин, когда обороняется, вынуждает делать некоторые мелкие ошибки Кривенко, и каждая эта ошибка пытается воспользоваться Соболев, но перед первым поворотом сейчас, бо... да, проходит непол... Ой -ой, ой ой ой вылетает Кривенко, и, в общем-то, не пройдет... Ой, там, по-моему, по был контакт между ним и Соболевым. По-моему, Я... Соболев даже вплоть до того, что оттормаживался, чтобы ну, не допустить аварии. Да, там и Аверин там подтянулся, и сразу Макс Хохлов уже здесь у нас недалеко. А вот мне сейчас показалось, что на выходе из поворота Вайтфорта Варзонин немножко пропылил. А Вайтфорд, он на выходе очень крайне опасный поворот, и вновь Кривенко его атакует, но нет, здесь... Ну пытался по внешне потом на внутреннюю, но в итоге все таки шансов здесь атаковать было мало у варзонина сейчас по сравнению с я явно машина не едет и вновь по внешней преимущество скорости огромную Кривенко он еще до торможения проходит ведь у варзонина просто феноменальная разница в скорости а гонка то я напомню может быть если кто то забыл проходит при полных баках абсолютно заправки запрещены Машины очень тяжело сейчас управлять. Макс Хохлов на выходе из Аскари вылетает немножко за пределы трассы, но контролирует машину. Ой-ой-ой, там Рено развернула у Сольцев. Это на выходе из Аскари, примерно без переднего спойлера, примерно тот же маневр, что вчера был в квалификации у Артема Емельяненко. И он вновь теряет практически все позиции, даже те, кто стартовали из боксов. Кстати, там Сазонов сейчас чуть ли не самый последний. Нет, последний Александр Соболев и Валетов. Сольцев едет э, в боксы, потому что его только что прошли Вилли Гринов и Юрий Сазонов. И да, Дмитрий в боксах. Да, но мы сейчас не будем наблюдать за его сейчас, Ну, Валетов его может не успеет пройти, а вот э, э, его успел пройти Александр Соболев. Мне непонятно, почему Юрий Сазонов так провалился. Потому что и Ящишин, и Гринов идут сейчас при, впереди него, но, может быть, он там отыграется. А, Артем Емельяненко потерял несколько мест, его прошли Евсеев, Букша. Ну, может, не потерял, или я что-то путаю, но потому что Ринус не был прямо позади него. На и Гуренко, потому что... Да, я как раз уловил тот момент, когда Фадеева развернула. Надо сейчас посмотреть повтор, потому что я увидел, что его развернуло, но почему я так и не понял. Давайте посмотрим повтор, что же там вообще происходило. Наблюдаем с камеры Никита Фадеева. Здесь э, что? Здесь Константин Гуренко срезает выход из Кларка, но время он на этом теряет, и Никита Фадеев пытается его контратаковать. Э, мы все-таки так и не посмотрели момент, когда Гуренко прошел Фадеева. Вот здесь, но очень плохо зашел в Уэйд, и еще хуже вышел, и его ударил Рештов. А, разворот. Вернулся, да, вот мы сейчас видим, да, там впереди него Феррари, но непонятно получилось ли... Ой-ой-ой-ой, его тут на торможении перед Аскари. Я боюсь, что гонка для Никиты закончена. Да, он правильно делает, ждет, не выезжает, ждет. Ну, тут и Емельяненко, и Ринос, это получается, он возвращается в районе аж 16-го места и застревает на поребрике, мне показалось. Да, пропустил всех, 19 и получается, впереди уже уехали и Сазонов, Да. Вильдинов, и, и, и Шишин. Так, но... Знаете, друзья, на самом деле, я думаю, сейчас можно смотреть, не переключаясь обратно, потому что мы, в принципе, уже в том моменте, где мы гонку и оставили, поэтому можно просто переключиться на кого-нибудь другого и не делать так, чтобы этот повтор теперь как бы... Ну, вы меня поняли, не делать деления, потому что мы можем смотреть гонку дальше. Павлов отрывается, он вообще сейчас впереди всех, и там до Константина Гуренко, мне кажется, уже секунд 8, ну, если так, на навскидку. А, далее идет Никита Рештов, и к нему начинает при, постепенно подтягиваться Дмитрий Дегтярев. И судя по всему, Рештов не получил повреждений при контакте с Фадеевым, потому что он не поехал в бокс и как бы, идет на высокой скорости. И теряю время. Ну, какие-то повреждения есть однозначно, просто они довольно мелкие, может, они практически не мешают ему вести машину, но главное, что он потерял время, и сейчас, может быть, даже немножко от этого будет нервничать и допускать, возможно, какие-то ошибки, потому что мы видим, что Дмитрий Дегтярев-то подтягивается. Причем практически в каждом повороте приближается. Да, я боюсь, если все будет идти такими темпами, то даже вот сейчас они начинают новый круг, и даже в спортцентре сможет атаковать, и посмотрите, они уже на круг прошли Фадеева, который в боксах. Там было видно буквально краем глаза. Когда они проезжали по стартовой прямой Нет, все-таки Дегтярев в спортцентре еще атаковать не сможет Но посмотрим, как там будут развиваться события За ними как бы следует Дмитрий Агапов, победитель первого этапа в Бахрейне Но там да так речь не идет Скорее вот сейчас Кривенко будет его догонять И Антон Ордеев Значит, Кривенко прошел Антона Соболев упустил Кривенко достаточно уже сильно Но отрывается от своего напарника Который пока не может стряхнуть своего хвоста Максима Хохло от них немножко отстает Букша, и к нему обратно подтянулся Евсеев. Может быть, здесь скоро тоже намечается атака. А далее идет пара Редбулов, Ринас подтягивается к Емельяненко, и тоже... Ну, я тут даже не знаю, какие тут будут атаки. Или как-то, может быть, вежливо разрулит. К ним, мне кажется, все-таки приближается Ящишин, Вилли Гринов. Сазонов от этой пары отстал. Далее... Александр Соболев, Алексей Валетов и Дмитрий Усольцев, последние из тех, кто вообще и... еще продолжает. Мы видим, что Фадеев сошел. А, нет, это не Фадеев, это Варзонин. Варзонин сошел. И Фадеев сошел, увы. И Фадеев. А, то есть мы потеряли уже трех пилотов из этой гонки. А, Самым первым сошел Дмитрий Загоруйко. К сожалению, по неизвестным причинам. А, Ярослав Варзонин и вот самый последний это Никита Фадеев. Она замыкает пелетон, пока Дмитрий Усольцев достаточно далеко от Алексея Валетова. Тем не менее так обстановка успокоилась. Я вот решил поставить неподвижную камеру на первый поворот, и я сейчас вот видел, что, ну вот самое интересное место во всем Пелетоне от Павлова до Сазонова, это тот момент, я вот сейчас пытаюсь туда перемотать, то, что сейчас Дмитрия Букшу будет проходить, ну не проходить, тут пока так, не так все очевидно, но самое интересное место это Евсеев, который сейчас приблизился к Букше, здесь пока нет, не идет речь о расстоянии атаки, но... Пока что более, скажем так, плотной борьбы нигде нет. Но на выходе из э, Альберт Рода. На Альберт Роуде ошибается у нас Евсеев. И он немножко еще отпускает букшу. Так что, похоже, я сглазил. Но вы знаете, очень плотно приблизился Константин Ящишин к Алексею Ринусу. Сейчас э, уже они, они сейчас подъезжают к повороту Вейт. И может быть где-нибудь в районе Аскари или Стюарта может быть, уже будет атака. Мы сейчас смотрим на Алексей Иринаса глазами Константина Ящишина. вооруженным глазом. Видно, что машина очень тяжелая, потому что вот, перетормаживаются очень серьезно. А, но это обуславливается еще и тем, что нет таких хелпов, э, как АБС, и даже <coughs> на пустой машине тормозить достаточно тяжело. Вот мы видим, Алексей Ринас перетормаживает в предпоследнем повороте. очень интересно как бы посмотреть какая резина у кого то, то есть, как ее зовут с ободком или без опадка более твердый или более мягкий состав но здесь у нас к сожалению текстура резины чисто графическая с полоской или без вот сейчас мне кажется в спортцентре Ящишин попробует атаковать мы все еще смотрим гонку его глазами и он это он делает атаку там едва еще проходит Ринуса, и там еще и Вилли Гринов не попробовал также. А, пойди, нет, но Гринов он в Хеллос достаточно широко заходит. И, а в, в Вайтфорде, ух, как скачет. По, по газону. И тем не менее, все еще очень близко к Ринусу. Может быть, тоже сейчас попробует пройти. Нет, здесь пока об атаке речь не идет. Ринос контр, контратаковать тоже не сможет. От всей этой группы отстает сейчас Сазонов. Нет, мне показалось, что в Сазонову что-то не так с машиной, но все нормально. Да, и все еще замыкают э, группу валетов, э, Александр Соболев и Дмитрий Усольцев, который сейчас последний напоминаю, из тех, кто вообще еще сохраняет, так сказать, способность э, гоняться. А, пи, вот мы сейчас смотрим. Соболеве, э, при входе в спортцентр его развернуло. И за счет этого Усольцев достаточно серьезно к нему приблизился. И вот сейчас Соболев срезает шкану перед тугой гольфкурсом. А, ну а здесь в спортцентре Дмитрий Дегтярев проходит Агапова. Очень я удачно поймал этот момент. И Дмитрий... А как вообще Дмитрий Дегтярев оказался позади Агапова? мы можем задать такой резонный вопрос, потому что шел-то он далеко позади, и шел он, по-моему, чуть ли не третьим или не четвертым. Но, собственно, сейчас четвертым может быть какая-то ошибка, или может быть даже пидстоп ранний. Хотя на одиннадцатом круге... Но это вряд ли. Я, кстати, недавно говорил о том, что, к сожалению, вот в том числе... А у нас Кривенко позади Соболева Ильи! Вот что интересно. То есть он пропустил вновь и Ардеева... Да, Криенко снова позади На этот раз его преимущество в скорости не так очевидно Может быть какая-то ошибка была у пилота Феррари Макс Хохлов все еще позади Аверина Букша и его все-таки не догоняет А здесь Константин Ящишин Проходит, ну почти проходит Нет, Вайтфорде ему это пока что не удается Но атаковал по внешней траектории Артема Емельяненко И если мы посмотрим позади То там то же самое пытается сделать вели Гринов По отношению к Ринусу Но пока у него особо это не получается В Аскарием у Константина даже не получилось оформить, ну, как бы, даже заявку на атаку, в э, Стюарте тоже, в предпоследнем повороте, э, в общем-то, тоже траектория Артема не позволяет атаковать, а, но ну, вот в последнем повороте, может быть, Константин получит преимущество по скорости, но его немножко по внешней траектории выносит. А, Константин, извиняюсь, Александр Кривенко а, пытался пройти приходит в спортцентр, Еще в сегодняшней гонке с поворот спортцентр, получается, самое любимое место пилотов для обгона, или попытки, попытки атаки обгона. А еще сейчас мы видели, но просто там, вообще, вообще сейчас вот только что Вилли Гринов в спортцентре прошел Алексея Риноса, все это на наших глазах, но еще до этого мы видели, что Константин Ящишин пытался пройти Артема Емельяненко на торможении в первом повороте, но перетормозил и ушел в зону безопасности, за счет чего вынужден был Артем обратно пропустить. А у нас Алексей Валетов также прошел Юрия Сазонова. И Юрия Сазонова, мне кажется, ну, просто учитывая изначальную разницу при подготовке, форме машины, темпа, мне кажется, его совсем скоро пройдет у Сольцев. А вот Александр Соболев мы видим, как без обоих антикрыльев заезжает на пит-лейн. Я боюсь, как бы у нас сейчас Пелетон э, не потерял и второй Верджин. Нет, он ремонтируется ремонтируется, Но Фадеев-то тоже поначалу ремонтировался. Но ну, там видно будет, посмотрим. Дмитрий Дегтярев как-то очень... Как-то совершал движение влево-вправо на стартовой прямой. Но при этом Дмитрий Агапов был достаточно далеко. То есть, может быть, какие-то проблемы. И не связано это с какими-то попытками обороняться. Потому что Дмитрий Агапов не на расстоянии атаки. Хотя вот сейчас приближается. Но сейчас это уже поворот Хелос. Там за ними неподалеку следует Антон Ардеев. А Кривенко, да, он у нас прошел Но чуть-чуть ошибается в спортцентре Его выносят примерно как Хуана Пабло Монтое В 2002 году И очень плотно теперь к нему Илья Соболев Практически вплотную и, Но Соболев вылетает в Вайтфорде Ну, не вылетает, не вылетает, заносит его На полосу травы И немножко он сейчас опять теряет За ними все еще не отстает Дмитрий Аверин там и Макс Хохлов неподалеку. и все вновь приблизился к Букши, но пока об атаке здесь речь не идет. Ух ты! А Вилли Гринов прошел и Артем Емельяненко, но Константин Ящишин позади всей этой группы сейчас. Видимо, он вновь попытался атаковать Емельяненко и, может быть, вылетел. Далее по-прежнему Валетов, Сазонов, Усольцев. Или... А... У нас, по-моему, второй Virgin сошел все-таки. Да, Александр Сополев сходит. Ну вот я же говорил, что это все еще то, что он а чинится. Мы теряем оба Верджина. А ведь гонка ну, очень хорошо что для них начиналась, в частности для Ярослава Варзонина, который э, поднялся этой лидирующей группе. Ну, правда, по чистой скорости он бы вряд ли там остался, все-таки. Ну да, там было седьмое место за счет штрафов, но с другой стороны, так-то по, по чистой скорости оно в квалификации это время было лишь десятым. десятом. А сейчас мы смотрим на лидера гонки Константина Павлова, который достаточно уверенным образом лидирует. Красный, алый жеребец Феррари под номером 0. Ну, почему 0 я рассказывал на Гран-при Бахрейна. А опять пытается обойти Дептерева. И вот мы сейчас за этим наблюдаем, но мне кажется, ой, как нервно ведет себя Лотус. Я даже не понял, что это было контакт или. Э, я вот уже отмечал, что и Вайтфорди нет, закрывает траекторию, но ой, какой контакт опасный. И Агапов улетает. И, выносит... и его проходит Ардеев. Проходит Ардеев да. Испания все выше и выше, уже на пятом. Да, реальная HRT может только позавидовать. поплакать. Но вообще у меня такие под и посмотрите Ардеев буквально, буквально непонятно. Семимильными шагами приближается к Дегтяреву. У меня я вам говорил, что вот несколько кругов назад какие-то нервные движения на, старт, на стартовой прямой совершал лотус Дегтяревы. У, у меня такое впечатление, что может быть в каком-то повороте он сам самостоятельно, может быть, где-то ударился, может быть, повредил подвеску, потому что машина не, едет довольно-таки ну, медленнее своих ближайших конкурентов на трассе, что самое главное очень нервно управляется. И мне кажется, вот только за счет этого и Агапов пытался атаковать. И вообще все это сейчас происходит. Агапов достаточно близко держится. Вот мы говорили, Ордеев приближается к Дегтяреву, но нет. Сейчас, видимо, Ордеев сконцентрирован на том, чтобы обороняться от Агапова и немножко отстает. Там к нему же Кривенко подтягивается. Соболев, далее вновь Аверин, Макс Хохлов... Евсеев, Евсеев прошел Букшу, но Букша вообще скатился, а Аринас прошел Емельяненко и вновь Ещишин позади них. Валетов, что-то с Букшей. Букши мне был на пидстопе. Букши на 18 месте идет и опережает, получается, только Дмитрий Усольцева. Да, но мне кажется, это пидстоп. А вот мы, с, я вот включил время круга. Время круга минута 33. Это довольно медленно, но трудно сказать, был ли там пидстоп. А время круга, вы знаете, э, я вот в Бахрейне ошибался, я и еще на тестовой гонке в Австрии и, э, казалось, что вот когда пилот заканчивает круг э, и показывается определенное время круга, оказалось, что это время круга прошедшего, на самом деле это время э, круга текущего. То есть компьютер за счет ну, обладания такой информацией, мы же все-таки с повтора смотрим, он как бы предсказывает время круга. И таким образом, если вы сейчас видите, время круга минута 33, 807. Это время не прошедшего круга, а вот этого круга, который Дмитрий Букша едет прямо сейчас. Для сравнения, у Дмитрия Усольцева этот же круг минута 29-205, и у Юры Сазонова, который опережает, минута 29-117. То есть, таким образом мы делаем вывод, что, похоже, действительно Дмитрий Букша побывал в боксах. Зря я переключился, там такое ощущение, что Решетов уже... Ой, простите, Усольцев уже практически начинает атаковать. Но сейчас они в последнем повороте, мне аж в заносе Усольцев его проходят. Ну, никому и кабаяши, конечно, в квалификации Австралии 2010. Вот первый поворот Букша прошел намного медленнее, видимо резина еще не прогрета и мне кажется сейчас будет атака в спортцентре, правда у Сольцев по внешней траектории будет проходить, если сможет конечно, но контакт, контакт но небольшой и все-таки проходит, потому что, а нет, хотя в Хэллос была более выгодная траектория, параллельно. абсолютно параллельно, но перед Вайф... Вайтфордом Букша все-таки уступает. Может быть это правильное решение Я имею в виду, что проходить параллельно вдвоем Вайтфорд это достаточно опасное занятие И таким образом Букша теперь становится Последним из тех, кто сохраняет движение Павлов лидирует Гуренко второй достаточно далеко Решетов третий тоже отстает от Гуренко А вот здесь Дмитрий Агапов Сейчас будет атаковать Антона Ордеева Потому что он... у нас Дегтярев куда-то пропал И проходит все в том же спортцентре ну, на выходе и переходе к Хелосу, а в Вайтфорде они уже так параллельно не идут, и... Ну, может быть, сейчас Арт... Ардей будет атакова... контратаковать, но нет, здесь на торможении все-таки Агапов срабатывает лучше. Сейчас они пойдут к Ларку, но там уже, наверное, атака не так вероятна. Нет, наверное, все-таки пока Агапов на этом месте закрепится, и Ардееву сейчас, наверное, надо подумать о том, чтобы удерживать позади себя а, Кривенко. Но здесь еще интереснее, посмотрите, Дмитрий Аверин прошел своего напарника, Илью Соболева. Евсеев пока что в одиночестве, вот Дмитрий Дегтярев, его время круга минут 31-105. и таким образом мы можем сделать вывод, что, скорее всего, он тоже побывал на Питлейне. Далее у нас Вилли Гринов Который теперь отрывается от обоих Редбулов. Нет, Рэдбулы теперь разделены Потому что Рина съедет ну, В этой группе, так сказать, первым Но позади него Константин Ящишин А Артем Емельяненко Сдерживает атаки Максима Хохлова У них времена круга у обоих Говорят, скорее всего, о том, что оба только что побывали в боксах И перед Уэйтом Нет, Артем уступает Позади них Валетов Достаточно близко. И, да, по времени кругу, время круга у него довольно быстрее. Вообще очень быстрые пидстопы. Всего 4 секунды с круга теряют пилоты, если заезжают на пьты. Ну а в последних трех позициях пока все так же. Сазонов, Усольцев и Букша. И Агапов уже довольно далеко оторвался от Ардеева. Да. Мы это сейчас видим. Там другой интересный момент. Мне немного показалось, Сейчас, пока с камеры это не понять. Да, я мне не показалось, я абсолютно прав. Скоро, ну, я так не могу прикинуть, сколько точно. Может быть, в середине следующего круга сейчас Константин Павлов будет проходить на круг Форс Индию Дмитрия Букши. В общем-то, с камеры, с онборд камеры Павлова мы уже видим Форс Индию. Павлов сейчас в первом повороте. лидеры догнали круговых к девятнадцатому кругу гонки потому что сейчас у нас как раз девятнадцатый круг да но пока давайте так давайте не лидеры а все таки павлов потому что гуренко то отстает практически ну если так на вскидку ну очень тяжело сказать но где то на 10-15 секунд и, и чуть меньшее расстояние между гуренко и решетовым Агапов действительно отстает, и действительно Ардиев сейчас должен скорее обороняться от Александра Кривенко, чем он сейчас и попробует, собственно, заняться. А Дмитрия, Аверин все еще впереди Ильи Соболева, и пока непонятно, что между ними вообще сейчас будет. Будет ли Соболев пытаться атаковать, или... И для сравнения, вот хочу сказать такую информацию очень интересную. Время Константина Павлова и Константина Гуренкова лидеров этой гонки отличается всего на 2000. и это при том что сейчас а, Павлов проходит букшу букша очень корректно уступает выдвигается в сторону Ну может быть понимает что сегодня как бы и мало и... за что сможет побороться и лидерам мешать не стоит и к тому же может быть проблемы с машиной потому что а, разница по времени круга между вот ну, например возьмем. Букшу, да, я возьму Павлова, первое и последнее место. У Букши э, минута 29,512, а у Павлова минута 27,589. То есть э, до этого как бы было еще больше, потому что я на самом деле, я, всю, я вижу всю эту информацию, у себя на экране, по временам круга, поэтому мне немного легче ей оперировать. У меня сейчас создалось впечатление, что Константин Павлов на входе в поворот Хеллос, это следующий за спортцентром, он начал этот поворот налево буквально в заносе, и, может быть, даже едва не потерял машину, но конец этого поворота уже прошел в норме. А Дмитрий Агапов... Вот, Кривенко атакует по внешней траектории в спортцентре, но его заносят, и несмотря на то, что машину он не теряет, Ордеев вновь впереди. Хотя практически прошел. Да, действительно. Но тут тяжело судить, почему вообще это произошло. Как вот заметил интересную деталь, ну, это на самом деле абсолютно не важно, потому что физика, поведения болидов-то у всех одинаковая. Но как в торо так и в Редбуле два разных пилота используют немножко разные спецификации болидов. То есть у Соболева и у Емельяненко носы широкие, как у РБ-6, например, а... Машины Аверина и Риноса, они такие, близки к началу сезона. И Дегтярев прессингует Евсеева. Так, а где это у нас? А, вот вижу, вижу. А, мне борьба. Искрит у, Со... у Евсеева, прошу прощения, очень сильный Искрит болит, но при этом скорость неплохая. Такое впечатление, что что-то Да, есть контакт в Аскаре, на самом деле очень опасное место. В итоге да, но что-то там у Евсеева было не в порядке. Может быть, просто у настройки клиренса, и там машина черкла днищем, но мне в определенный момент показалось, что там вообще у Евсеева прокол переднего левого колеса, потому что оттуда буквально сноп искры вылетал. И вот и сейчас по... Евсеев едет по стартовой прямой. Да, мы видели вновь искры, но и там будет. их было еще больше на самом деле. И Дегтярев отрывается, видимо, если у него были... Быть они теперь решены. И вообще, здесь проблемы с машиной могут обуславливаться не только какими-то ударами об стену или контактами или чем-то еще, но и банально проблемами с резиной. Да, и, а, разница во времени. Вот сейчас у почти две секунды. Если быть точным, то секунды десятых. А мы видим, что группа, начиная с 11 позиции, представляет собой не что иное, как такой порядок. ищишин Гринов. Хохлов, Ринас. Только потом Алексей Валетов и только потом Артем Емельяненко. Но а, Емельяненко, как мы помним, был в боксах. Затем Дмитрий Усольцев, который сейчас должен будет уже пропускать а, а, Константина Павлова. И мы не заметили, как а, Сазонова, Павлов прошел на круг. Еще раз посмотрим сошедших, дабы вот, ничего ли мы не пропустили. Нет, Соболев, Арзонин, Фадеев, Загоруйка. совсем скоро Дмитрию придется просто э, пропускать пилота Феррари да но мы сейчас покажу. как раз с глазами Павлова смотрим пока он как бы еще не подъезжает на а, такое близкое расстояние но разница в темпе все равно должна быть вот допустим у в этот круг 28 ну имеется в виду минута 28 486 а что тут? О, ну, Усольцева 31-54, он сейчас... Вообще такое впечатление, будто у Усольцев еще и в бокс успел заехать. А может быть, это просто обуславливается тем, что сейчас у Усольцев будет пропускать как раз. Да, я абсолютно да, прав. В ну, между предпоследним и простым. А там уже впереди мелькает Red Bull. Когда эти два пилота были в последнем повороте, в первом был... Наверное, Редбул, да, Артем Артема Миленинка, который сейчас как раз в спортцентре. Это, ну, это 22-й круг, наверное, для тех, кто в хвосте Пелетона, а вот для Павлова-то он уже 23-й. И мы приблизительно скоро будем на середине дистанции. Вот уже Игуренко проходит букшу. Ну, сейчас будет проходить на круг. Ой! Какой кошмар! А вот перехвалили мы, видимо, букшу за корректность. И вот что получилось. Ответил некорректность. И Константин Гуренко возвращается сейчас. Ну, в районе поворота Кларк возвращается в боксы без переднего антикрыла. Естественно, сейчас Рештов выйдет на второе место. Агапов на четвертое, Кривенко. Ну, сейчас многие пилоты получат одну позицию, но вот может быть уже где-то в районе Ильи Соболева, те пилоты может уже и не успеют. Но вот Евсеев, который сейчас только к спортцентру подъезжает, вот он точно не успеет. Ищиш натрывается от Гринова. Более того, сейчас Хохлов пытается пройти Гринова в первом повороте. И более того, за счет ошибки на торможении, ой, как опасно! Чуть просто в стену Гринова не впечатал Хохлов, но остался позади Хиспании. Тем временем Никита прошел Букшу. На этот раз без контакта. Так у Букши самого переднего крыла нет после этой. После и, этого. И такое ощущение, что Артема Емеляненко разворачивал в спортцентре. Потому что он потерял очень много времени на этом. И его круг минута тридцать два, триста двенадцать. Возможно, но... А, это Ринос. Это Валетов. Валетов сейчас прессингует Риноса. Просто мне показалось, что там Емельяненко. И возник вопрос, как же Валетов может атаковать Емельяненко, если он был впереди. Но нет, это был Ринос. А вот Емельяненко... Но нет, мы же видели, что Константин Павлов постепенно приближается к Емельяненко. Если бы Артема развернуло, то тогда, скорее всего, Павлов бы сразу его прошел. Но Павлов все еще позади. В районе... 13, 13, 14, 15 позиции был очень интересный момент Хохлов теперь да. позади Риноса а Валетов он, впереди Риноса Он очень сильно замедлился Макс Хохлов Его с двух сторон просто параллельно обошли Валетов и Ринос Там Хохлов сейчас будет Риноса проходить Просто вот сейчас как раз, так сказать, эпицентр торможения, глазами Ринаса мы видели, просто каким-то, я не знаю, чудом и невероятным мастерством Алексей не допустил контакта с Вильямсом Хохлова. А Валета Гринова. И я так подозреваю, что, скорее всего, пройдет, потому что разница в круге у них ровно, практически ровно секунды три десятых чуть ли не три болида в ряд прошли, потому что Хохлов-то тоже Валетова атакует. Ну, просто интереснейшая борьба. И кто же кого первым пройдет? Нет, наверное, все-таки валетов Гринова. Валетов, Гринова да. Прошел. Ну и Хохлов Гринова сейчас тоже пройдет. С камеры Хохлова еще кошмарнее все смотрится. Нет, Гринов контратакует и выходит вперед. Но ненадолго. Более того, он допускает ошибку и Хохлов его проходит. Очень интересно. Но все еще может атаковать. Там чей-то передний спойлер на выходе за Скари, и мне показалось, что он зеленого цвета. Такое ощущение, что теряют на прямых, но очень серьезно отыгрываются в поворотах. Но мы видели еще в квалификации, что там, в общем-то, ставка в основном на прижимную силу. И действительно сходит Дмитрий Дегтярев. И Букша сошел тоже. Но Букша -то там, может быть, просто решил не мешать. Раз уж гонка все равно потеряна. А, конс... Таким образом, пилот Форс Инди отобрал второе место у пилота Локуса. Uh, да, только потому что сейчас вот, теперь да. Павлов-Павлов-то лидирует, реш что второй, Агапов третий, Кривенко четвертый, Ардеев пятый. Вот только шестой Константин Гуренко. Как я и предсказывал, две Тороросы как раз именно они стали первыми, кто не смог догнать все-таки Гуренко. А Верин, причем вновь впереди Соболева. Видимо, у пилотов Торороса своя локальная борьба. Да, не может быть постоянно кто-то совершает ошибки и проходит... И мне показалось, что Соболев в боксах, да, Соболев едет в боксы. Таким образом, вот на этом интересном месте, на 25-м круге, борьба эта локальная для них и заканчивается. Я сейчас попробую посчитать время пидстопа у Соболева. Он, наверное, на торможении случайно его включил и стартовал с задом, но... У меня такое впечатление, что где-то 5-6 секунд был пит-стоп. Это достаточно быстро, но в Бахрейне мы видали и побыстрее. Ох, как Ещишин срезает первый поворот. А Валетов проходит Хохлова. Ну, скорее наоборот, хох... да, наоборот, прошу прощения. Но Хохлов немножко срезал, и, по идее, Валетов сейчас должен пропустить, что он и делает. Но, может быть, в спортцентре вновь попробует атаковать. Просто тормозил позднее, не въехал в поворот по траектории. Ну, как и Ящишин, собственно, перед этим. Ящишин там вообще практически по прямой проехал этот поворот, срезав. Но, наверное, просто все-таки промахнулся с торможением. Валетов на выходе из... Ну, уже когда входит в Альберт Ро, немножко вылетел одним боком в гравии и это немножко его замедлило, но Хохлов пока позади. Арина Саких действительно начинает отставать, и кто-то там из Феррари его сейчас будет проходить на круг, и мне такое ощущение, что это вовсе не Палов, а скорее Кривенко. А может быть, все таки Палов? И Никитаря, что сейчас будет проходить Вилли на круг, достаточно уже скоро... Ну, в общем-то, действительно, как сказал Илья, сейчас будет Никита проходить с Вилли, но, друзья, к сожалению, такая вот разминочка случилась, из-за того, что данная трансляция записывалась не единовременно, к сожалению, у нас не получилось выбрать свободное время удачно, состыковать все. И, к сожалению, друзья, вот с этого момента сейчас в вашем распоряжении только я один, а Ивья к сожалению, к нам присоединится только на квалификации Гран-при Малайзии, и поэтому дальше комментировать для вас гонку будут только я. Не так уж и быстро Никита обгоняет Вилли на круг. В общем-то, думаю, стоит нам посмотреть что-нибудь другое в общем там Дмитрий Гапов недалеко здесь же Александр Кривенко вообще довольно все таки плотно все идут Константин Гуренко, ну там лидирует все еще Константин Павлов тут и Дмитрий Ардеев и Аверин недалеко далее Евсеев, а у нас Илья Соболев куда то по моему потерялся или я что то пропустил далее Константин Ещиш, два Максим Хохлов, Ринас, Усольцев, Емельяненко, там и так далее. А куда же у нас сделался Илья Соболев? Вот Илья Соболев. Илья Соболев, к сожалению, у нас сошел. Хотя, может быть, мы это, об этом уже говорили, но... Может быть, я сейчас допустил ошибку. А, вот мы видим, Константин Павлов прошел Ринаса. А, в общем-то, и спокойно лидирует. Его лидерство сейчас ничто не угрожает. И он сейчас заканчивает свой 28-й круг. С временем минута 28-18 тысячных. И это означает, что ему остается еще 30 кругов получается. Да, в итоге именно так. Такое впечатление, что уже целый круг. Никита Рештов не может пройти Вилли Кринова, Но, с другой стороны, велимут ты особо и не мешает. Он рано не намного быстрее Испании в данном случае. Там впереди мы видим едет Залбер. Вот единственное, не теряет ли Решетов время по, по отношению к Агапову? Вот что. В данном случае может быть важно, но с другой стороны нет. Мы видим здесь Хиспания достаточно далеко и пока никак не странно идут в одном темпе. Так что посмотрим, интересная ситуация. Харивенко, получается, пробился у нас на четвертое место, немного много ни мало. Да, борьбы пока, к сожалению, на трассе интересной у нас нет. Практически все пилоты едут в одиночестве. Борьба, если есть, только позиционная. Вот разве что между Алексеем Валетовым и Хохловым, но здесь непонятно, кто кого догоняет, кто к кому приближается. Ринос от них точно отстает Его сейчас будет проходить, возможно, у Сольцев Но у Сольцев будет проходить не на круг, а в борьбе за реальное место Точно так же, как он прошел А, вот, здесь, наверное, Сазонов догоняет вполне возможно Артема Емельяненко Хотя, вот, только я сказал, догоняет И в Аскаре совершил ошибку Но, с другой стороны, не так уж много и потерял Может быть, здесь разница в темпе ощутимая Так, у нас... А, Вилли Гринов пропустил, пропустил на круг. Там Рено, по-моему, в боксах. И туда же едет и Дмитрий Агапов. Вот С его камеры не будет ли видно, кто там был на Питлейне? Нет, к сожалению, мы этого не увидели. Давайте посмотрим. Мне кажется, Дмитрий Усольцев побывал на Питлейне. Да, так и есть. Но где Ринос? А, нет, не сидела, он же должен был там проходить кого-то еще. Ну, значит, пока откладывается. Емельяненко сейчас очень будет... Э, по-моему, опасная ситуация возникла. Буде, должен пропустить Павлова, а там, по-моему, еще и Агапов впереди. А, нет, это не Агапов, это Юрий Сазонов. Но вот Юрий Сазонов-то как раз с Емельяненко Будет бороться сейчас за позицию Они оба сейчас пропустили Павлова И за счет этого Сазонов стал к Артему ближе а, Приблизился И В Аскаре нет В стерте в заносит Емельяненко И этим про Пытается воспользоваться Сазонов И кажется нету У Емельяненко здесь более выигрышная траектория а, В последнем повороте В просте И попробовать с да, здесь разница в скорости ощутима. 295, 200... Ой, это уже торможение. Нет, это уже не то. И еще и на Керби первого поворота заносят. Таким образом проигрывает позицию у проблемы у Хохлова. А, он, видимо, был на пистоле, потому что он теперь позади и Сазонова, и Емельяненко. Там непонятно. Нет, это не на круг, это Виллигринов. В борьбе за позицию есть контакт, выносят. Но нет, скорее выносит сам себя Иринас проходит, а его еще Гринова самого-то разворачивает Ну, здесь, наверное, в спортцентре просто поторопился Вторая Хиспания на Питлейне. Это Антон Ардеев. Так, видимо, да, Агапов в боксах, Потому теперь Гуренко впереди На третьем месте Пятым по-прежнему едет Аверин. Шестым Кривенко. А значит, он тоже только что был на питлейне. Потому что он не мог так резко всех пропустить. И вот э, позади него все еще Ардеев, э, Ящишин. Далее Валетов. Значит, Евсейв. Да, Евсейв только что выезжает с питлейна. А, да, сейчас у нас с пистопами будет немножко путаница в позициях. Вот Сазоров, Семельяненко. Не поедут ли в боксы? Нет, продолжают движение за ними, но когда они заедут, туда хохлов-то их обгонит, Может быть, даже и Ринос. Таким образом, у нас сейчас и, спас... и вообще из тех, кто сохраняет, так сказать, способность гоняться, у нас сейчас Вилли Гринов занимает последнее место, и более того, вот сейчас он должен пропускать, но я думаю, здесь проблем не будет, он будет пропускать Константина Гуренко. И, собственно, сейчас... О, еще и пропылил. Ну, собственно, сейчас перед спортцентром, скорее всего, он это сделает. Да, так и происходит. Ну, а Константин Павлов продолжает уверенное движение к победе, но... Но сейчас еще только 32-й круг... Но с другой стороны, если 32 второй круг, значит дист середина дистанции уже позади. Действительно, а где же я там насчитал 30 кругов, когда говорил, нет, это было не так. А, Рештов только что прошел Вильямс, и Вильямс это Хохлова. И будет сейчас проходить Рэдбул. Рэдбул, судя по всему, Емельяненко. С такой камеры, к сожалению, не понять, и... Там еще Red Bull, да, это, по-моему, был Емельянка. И он пропускает напрямую, да, потому что там впереди. Э -э -э Опа! Что такое? Скрит. Очень сильный скрыт Машина Дмитрия Верина. У меня такое впечатление, что это. Нет, странно, как-то. Такое впечатление, что это прокол. Но сейчас с машины все нормально. И он пропускает Феррари Кривенко. Но он его пропускает. Это борьба за позицию. И не едет в боксы. Ну, тут просто какой-то. Странное что-то творится Антон Ордеев далеко позади Валетов, ну Валетом еще ехать на пидстоп э, Евсеев следом за ним Усольцев Усольцев может быть и не был на пидстопе Потому что много позиций играл. Вот Ящишин только что оттуда выехал э, Сазонов, Хохлов А, ну Хохлов прошел Емельяненко в борьбе за позицию А там и Ринес Ринес, который по-моему еще Нет, он-то был, по-моему, может быть, в боксах А вот Емельяненко, наверное, и не был Смотрим мы глазами одного пилота Red Bull на другого. Там впереди Williams, тоже виднеется. Да, сейчас разница в темпе у них присутствует. И Алексей сейчас, в общем-то, можно сказать, быстрее. Может быть, здесь преимущество свежей резины. Здесь вообще едва не выбил напарника. Ух, опасно. Но Артем в боксе не спешит, но здесь, наверное, будет обгонять. М -м да. Такая аккурат... Ух! Ой-ой-ой, опасно! Нет, проходит. И проходит. Ну, немножко вылетает в керп, но, в общем-то, здесь это роль не играет. Контратака вроде бы намечается, но я думаю, все таки Алексей будет быстрее. М да, это вам не Вебер с Феттелем в Турции. Здесь все предельно корректно. За ними, в общем-то, достаточно неподалеку едет Вилли Гринов, но он сейчас, скорее всего, медленнее них. Ну, список сошедших у нас все тот же. И вот сейчас Дмитрий Аверин заезжает в боксы. Здесь очень проходит Решетов, Валетова и Хохлова, так как между ними борьба. Но на самом деле, борьба-то как раз между Хохловым и вот, да, выезжает, значит, Евсеев, и и у Сольцев выиграли позиции щишин, Сазонов даже. А вот Хохлов с Валетова, видимо, Валетов только что был в боксах, и да в выходе из гольф-курса действительно борьба. И.. Там Решатов им не помешает ли? Потому что он на самом деле в скорости не намного у них выигрывает. И как бы. <laughs> вообще забавная ситуация. эти круговые, но мешают не они, а мешают им. и как резко Слишком перетормозил в, в, в предпоследнем повороте. Нет, действительно, Решетов сейчас мешает. И у меня такое ощущение что Хохлов пытается пройти его обратно в круг за счет Слипстрима. Но не получается. Но, в общем-то, смысла особого нет, потому что все равно пропускать. А вот Валетов-то Валетов сейчас пытается пройти. Они, в общем-то, оба были относительно недавно в боксах. И свежая резины сейчас у обоих. Но... Вот здесь, вот здесь в спортцентре сработал чище и прошел. Там перед Рено какой-то еще болит. Видимо, скоро будет... О, Сазонов разложил машину в, на, в, на выходе из поворота Хелос. И что, уже сходит? Да, вот он. Да, без обоих антикрыльев. Таким образом, сейчас, скорее всего, за счет доезда... Ох, еще и в Альберт Роуде разворачивает... Ну, здесь, скорее всего, вот его, Велегринов проходит. Скорее всего, сейчас Сазонов станет последним из тех, кто продолжает гонку. И это еще при условии, если он сможет ее продолжить. Нет, Емельяненко сейчас последний. Вот сейчас он его проходит. Вот теперь Сазонов последний. И здесь еще надо машину до боксов довести, это, в общем-то, большая сейчас будет проблема. Гринов, интересно, прошел с Емельяненко, но мне такое впечатление, что... Хотя нет, они относительно недалеко на трассе, может быть, Емельяненко развернула, а может быть, у Артема... Емель... Да, у был пит-стоп. Надо проследить, доедет ли Сазонов в боксы. Ну, Павлов уверенно лидирует. Вот, это в боксах. Вот поэтому он, видимо, был медленный. Вот поэтому были проблемы с э, обгонами на круг. Э, проблемы даже не того характера, что не пускали, а та, проблемы того характера, что банально не хватало скорости. Э, к сожалению, не стал считать сейчас время до заправки. но да, Ой, простите, смены шин. Но, в общем-то, не самый такой рекордный показатель. Довольно-таки неспешно обслужили болит в команде Рено, и там, по-моему, Red Bull впереди, но это все еще круговые, возвращение в круг... А, позиция. Какая позиция? Позиция сейчас у урешит его после пидстопа Пятая потому что его прошли Кривенко, его прошел Агапов и Гуренко. Гуренко таким образом теперь вообще второй. Да, вот тот самый Red Bull мы видели, но это Red Bull Rinos. Ну, а Павлов, как ни в чем не было, лидирует. Я уже даже, если честно, подзабыл а был ли он у нас, собственно, на стопе Но, скорее всего, в общем-то, должен был бы быть. А если нет, то скоро заедет. И там достаточно комфортное преимущество. Но, на самом деле, Гуренко вот там... Гуренко тоже под вопросом, был ли он на пятах, но вот Агапов-то уже точно был, Решетов, Кривенко и там, в общем-то, проблем Павлова не будет. Вот у Аверина продолжаются какие-то, может быть, проблемы, или просто банально перетормозил. Далее, Евсеев, Ящишин, Валетов, Хохлов, который теперь отстает от тестера... Запасного пилота Макларена, а, вот Иринас там близко, интересно, как он так приблизился, гринов и Емельяненко. А, у нас Сазонов нет, это Усольцев сошел, ой-ой-ой. Усольцев сошел, но формально он все еще впереди э, Сазонова, и вот Сазонов только сейчас возвращается в боксы. Э, ну, если ремонт состоится, он будет достаточно долгим, и я вот думаю, а есть ли смысл полностью за ним наблюдать. Павлов, ну, здесь борьбы нет, Гуренко, э, Гапов, Кривенко, Решетов. Решетов сейчас будет проходить, Алексей на круг. и вновь посмотрим, будут ли здесь какие-то с этим проблемы. Э, вот Дмитрий Аверин, у меня такое впечатление, постепенно начинает догонять э, Ордеева. Э, ну, нет, это было такое достаточно впечатление мимолетная, потому что а, с онборд-камеры видно, что расстояние между ними сейчас еще достаточно существенное. И даже если сейчас, допустим, Аверин догоняет Ордеева, то, а, в общем-то, нам нужно еще подождать какое-то время, прежде, он, прежде чем он его сначала догонит. А, за ними Евсеев, но достаточно далеко. А, Ещишин, ну, в общем-то, тоже далеко. Валетов еще дальше, Хохлов там. Хохлов, за ним там Гуренко идет, мне кажется. Да, у нас Дегтярев-то сошел, ухренес, едва на переходе к последнему повороту не потерял машину. И мы видим, что да, там действительно сейчас будет Куренко проходить Хохлова. Но я думаю, тут проблем не будет. Вот, там проблемы. Ух, там, по-моему, Агапов приблизился. У, Сазонов починился, Очень приятно это слышать. Э, точнее, видеть. Э, у меня там такое впечатление было, что Кривенко догонял... Нет, это было с камеры. Он догоняет, видимо, Агапова, но не настолько близко, как мне казалось. Да, здесь расстояние немногим не меньше, чем между Ардеевым и Аверином. Ну, в общем-то, обладатель полпозиции до сегодняшнего утра. Мне кажется, все-таки догоняет победителей первого этапа. А, ну так давайте посмотрим время круга этого. Александр Кривенко, 38-й круг, который они проходят сейчас минута 35-572 и минута 26-534. Проигрыш ровно секунда. Поэтому. В принципе, сейчас Агапов должен уже начинать готовить оборонные маневры. Решетов достаточно далеко позади них а, Да, здесь, наверное, все-таки не приближается Евсеев Хохлов пропустил Гуренко, далее Ринос Вот как раз позади Риноса видна вот эта вот заварушка с участием... А, кого-то прошел сам Ринос Вот я не понял, кого Не Гринова Там кто-то мелькнул а, это, видимо, Сазонов, и Сазонов возвращается на Питлейн. хотя сейчас у него оба антикрыла на месте. Может быть, решил сойти, но для схода, в общем-то, достаточно нажать escape. Достаточно странно. Агапов упирается в Риноса, но нет, Ринос достаточно... Аккуратно пропускает, зато вот Кривенко, наверное, сейчас у него упрется И борьба действительно интереснее Давайте посмотрим на времена круга Оба они сейчас на этом круге пропускали Кривенко минута 29-925 резко время упало И минута 20... Ой, ой ой ой А, вот почему, вот здесь как раз Кривенко потерял И как раз, возможно, даже и из-за Алексея Ринса. Вполне возможно Тут уже Решетов. Ух, там пока вторая Испания. Мне показалось, Антон Ардеев догнал Решетов, но на самом деле нет. А у нас куда-то... А, нет, все правильно. Да, верен за Ардеевом. И опять искрит машина. Тора Роса. Такое впечатление, что прокол но на самом деле все в порядке. Здесь Евсеев, ящишин но здесь, в общем-то, все как всегда. Хохлов, Наринас, Гринов и Емельяненко. Гуренко на втором месте. Вот там виднеется. Ну вот посмотрим, с такой камеры. Гуренко проехал, там Павлов Гуренко. Это все по позициям. Дмитрий Агапов на Мерседесе. Кривенко на Феррари. Ринес проезжает на Редбуле. А далее там, видимо, это Никита. А, ну да, это Решетов, потому что сольцев то у нас сошел. Здесь Торрос. О, простите, Испания. Видимо, это Хиспания и Гринова, потому что проехал тут же Емельяненко на Рэдбуле. Вот, наверное, да, вот Ардеев И как раз за ним Аверин подтянулся. На горизонте появляется машина, и это Феррари Константина Павлова. Гуренка отъезжает от Хохлова, но все-таки это логично, потому что Хохлов у нас круговой. Вот что у нас здесь с Агаповым и Кривенко. Ух, Кривенко там вообще отстал. У Кривенко минута 26-57. Ну, здесь нет, здесь на 30-х Агапов медленнее, но все-таки прошлый круг с вылетом в Гравии в Альбертроде все-таки дал знать, и Кривенко сейчас вынужден приближаться заново. А там и Решетов неподалеку. Здесь нет, у Ардеева, верно, все дела все так же. Uh, Евсеев едет вообще в одиночестве uh, Ну, Ящишин Может быть, нет, Ящишин uh, По-моему, они раньше были А, нет, все правильно, они, у них расстояние действительно Такое же, но оно стабильное uh, Валетов тоже в одиночестве uh, Далее как раз Хохлов за Гуренко едет uh, Ринос uh, Гринов Емельяненко Емельяненко такое впечатление, что к Вилли Гринову Приблизиться не может Но мы так и не поняли, на самом деле, за счет чего же он его тогда обогнал как у нас быстро круги-то идут. Прямо ж так незаметно гонка к концу подходит, ибо э, Константин Павлов уже на сорок 41 круге, а до конца у нас получается... Ух, там Хиспания! Хиспания в гравии, и мне такое впечатление, что даже без ДА Антон Ардеев теряет позиции, он без обоих антикрыльев. Значит, он пропускает сейчас Аверина, и может быть даже других пилотов. Я предлагаю посмотреть повтор, что с ним случилось, и потом вернуться именно в этот самый момент. Мы ничего не потеряем. Но это на самом деле все тот же коварный поворот Аскари. Да, точно такая же ошибка. Вот нет переднего крыла. Вот нет заднего. И возвращается э, медленно в боксы. И сходит. Сходит Антон Ордеев. Это, в общем-то, следовало ожидать. И Алексей Валетов тоже сходит. И это проблемы с мотором. Да... Сразу два схода у нас, но здесь, скорее, все-таки от Алексея это ничего не зависело. Ну, может быть, конечно, настройка. Вообще, было достаточно... Так. А, уж мне показалось, что и Евсеев тоже сошел. Здесь Ридос сейчас будет пропускать решет водокруг. Вообще, была полемика, достаточно сильная после Гран-при Бахрейна на тему двигателей. Ибо некоторые пилоты достаточно... Прошу прощения, всерьез уверена, что двигатели э, на болидах могут гореть совершенно беспричинно, что э, создатели мода эпизода допустили какую-то ошибку, потому что двигатели все-таки мы используем, ну, те же самые, практически без изменений, э, поскольку, поскольку в моде мало что вообще было изменено, может быть, э, физика резины, ну, естественно, физика, учитывающая большое количество топлива, ну, а... Вот моторы-то как раз никто не трогал, и э, на эту тему была полемика, что моторы бы неплохо было бы изменить, или, например, поставить прошлогодние, потому что горят они э, достаточно, э, так сказать, беспричитно. Поэтому... Я думаю, после вот этого схода Валетова, может быть, еще кто-нибудь сойдет, ну, постараюсь, ну, будем надеяться, что этого не случится, но если сейчас, допустим, еще кто-нибудь сойдет, одна-две машины с мотором, то, думаю, будет очередной раунд, ух, как сейчас опасно, Вилли Гридов в гольф-курсе атаковал по ребрик. но, думаю, возможно, очередной раунд дискуссий на эту тему. Что у нас? Павлов лидирует, и он у нас 43-м круге. Это значит, ему еще 15 кругов до финиша. Сзади Гуренко достаточно далеко. Агапов Кривенко где не нибуде приближается. Они вдоль проходят Бакса Хохлова. А, ну почему вновь? Они-то его как раз еще не проходили. Здесь Хохлов очень аккуратно в хелосе убрался в зону безопасности. Александру Кривенко абсолютно не побежал. И таким образом проблем, как с Риносом, здесь не возникла. Никита Рештов там тоже неподалеку. И, в общем-то, после своего питстопа он так и остается пятым. А здесь Дмитрий Аверин, который вот. Уникальная такая достаточно ситуация. Тор Росса проходит на круг Red Bull. Как ни странно, Red Bull этот.. Артема Емельяненко, который сейчас идет на последнем месте, все еще из тех... Ух, Константин Ящишин у нас, кажется, приблизился к Евсееву. И приблизился, можно сказать, практически на расстоянии атаки. Это интересно. Достаточно внезапно это произошло, может быть, Евсеев какую-то ошибку допустил, там, может быть, небольшой разворот или что-то в этом роде. Поэтому, потому что расстояние между ними, как правило, было намного больше. И вот за этим достаточно интересно понаблюдать за нет вот здесь Вильямс в хелосе ушел слишком широко нет все таки Евсеев видимо наверное ошибался потому что здесь машина вообще пропадает какая то у меня графическая ошибка потому что все таки Евсеев то уверенно обороняется держит ритм за Ищишином Хохлов. Значит, Хохлов. А, ну да, у нас достаточно давно прошел Аринеса. За Риносом Вилигринов, а там по-прежнему юбилейка, который, видимо, без проблем пропустил uh, Аверина. На всякий случай посмотрим список сошедших. Никого ли мы не пропустили? Ордеев, Малетов, Сазонов, Усольцев, Соболев. Дегтярев, Фадеев А там может быть А может быть это был Букша. Это, наверное, Букша. Это Варзонин, второй Верджин, Вот это как раз Варзонин, а это Александр Соболев. Вот Фадеев и Дмитрий Загоруйко. А это Павлов, который лидирует уже на 45-м круге и лидирует самым таким, если позволите, спокойным образом. Его круг сейчас минуту 26 ровно 3-0. И в общем-то это довольно неплохое время Хотя вот у Гуренко Нет, у Гуренко на секунду хуже эм, Вот Криенко догнал Криенко догнал эм, Дмитрия Агапова И сейчас будет попробовать э, Между прочим, борьба-то за подиум Ни много, ни мало а там, глядишь, может быть, и за оставшиеся круги с Константином Гуренко что-то получится сделать, и таким образом не такие уж большие потери для Александра Кренко, который, как и многие другие пилоты, был наказан за э, срезки на квалификационном круге. Хотя вот, друзья, знаете, срезки, понять относительные. Я, конечно, не берусь судить судей, но э, вот когда в квалификации... Приходилось записывать круг Александра Кривенко, квалификационный, ну, в конце записи, то там, в общем-то, он выглядел достаточно чисто. Агапов обороняется и пройти не получается у Феррари Мерседес, и вот здесь по внешней траектории в Аскаре, и практически получить, да не практически, а так и есть, получается. И никто не вылетел, что интересно, и даже не соприкоснулись, вообще крайне опасный и рискованный обгон, но, тем не менее, может быть, поэтому он и удался. Ой, выносит, выносит предпоследний поворот и был ли удар об стену. Нет, удар об стену не было. Но Агапов сейчас лишился возможности сразу же контратаковать и, скорее всего, так на этом четвертом месте останется. Если, конечно, не будет каких-то неожиданностей по пидстопу. А там и решетов недалеко, между прочим. Правда, там между ними такая своеобразная прослойка, там, по-моему, Виллипс, Макса Хохлова. Или какая-то другая машина круговая, но кто-то там явно есть. Давайте, может быть, так посмотрим. Нет, слишком далеко. Да, это Хохлов, я не ошибся. И, может быть, у Решитова есть шанс подняться до позицию выше. Ну, Дмитрий Аверин, не считая Артема Белененко в одиночестве. Все еще его машина искрит. Вот Константин Ищишин все еще не может пройти Алексей Евсеева, хотя теперь он от него и не отстает. Тут кто-то... Это Вилли Гринов. Вилли Гринов испытывает какие-то проблемы, потому что он без переднего спойлера, и его за счет этого прошел Артем Емельяненко. И машина как-то еще накоренена, и такое впечатление, что там и прокол. Гуренко он не мешает. Нет, вот здесь-то я уже не ошибусь. Это явно прокол одного из... Э правых колеса, вот, только не могу понять переднего или заднего, но учитывая, как машина заваливается, скорее всего заднего. И, может быть, сначала случился прокол за счет истертости резита, а уже потом за счет этого Вилли не справился и э, угодил в стену. Но Тут ремонт будет не очень долгим И, в общем-то, сходить, как в случае Ордеева Здесь смысла, может быть, и нет Хотя, с другой стороны, теперь последняя позиция так, скорее всего, за Гриновым и останется Да, достаточно быстро спускает машину с Домкратов А вот чинят уже дольше И Вилли Гринов продолжает движение по трассе Относительно без проблем прошел, ну, как-то страда задымил Гринов, такое впечатление, что вот как раз проколты мы не, не исправили. А, вернемся мы к этому, Евсей все еще сдерживает атаки а, Константина Ящишина, ну хотя конкретных атак здесь пока и не было. А, выносит его немножко в Грави в Стюарте. Ну да, пока конкретная атаки здесь речи не идет. Хохлов проходит. А, нет, он отстает на круг от этого. Далее Ринас в одиночестве. И. Емельяненко. Но Емельяненко. А, ну это Павлов. Он его только что пропустил на круг. Вилли Гринов. В общем-то, ну как ехал, так и едет. Минута 48-860, но это за счет пит -стопа. какое-то странное вывешивание машины у Лотуса, такое ощущение, что машина, выражаясь на таком велосипедно-мотоциклетном жаргоне, на барана встает, на передние колеса. такие стопи. Но как я уже отмечал по ходу то ли уже гонки, то ли квалификации, вот то, что мы видели в Бахрейне, это тоже какая-то графическая ошибка, и на самом деле настройки боковой развесовки у Лотуса были вполне такие обычные, и Та развесовка, это была какая-то, в общем, да, ошибка. Дмитрий Агапов теперь уже не в состоянии поддерживать темп Кривенко. Давайте посмотрим. Минута 25, 890, минута 26, 366 полсекунды с круга. И, нет, искрит ну искрит машина здесь, это, видимо, обычное дело. Ну там и решетов, а решетов, ну решетов всего на 1 десятую. Быстрее здесь о сильном приближении, наверное, речь не идет по отношению к Агапову верят в одиночестве. Вот и все. Да это сейчас самая интересная борьба на трассе, потому что э, больше нет двух других машин, которые так близко друг к другу и борются за Позицию, а, не, а не проводится, где обгон круговых. Поэтому здесь, наверное, сейчас самое интересное событие на трассе. Но отрыв между ними не сокращается. Давайте посмотрим время вот этого круга, который для них 48-й. Это минута 28-111 для Ящишина и минута 27-847. То есть на три десятых этот круг Евсеев пройдет быстрее. Так что здесь, наверное, мы можем сразу заранее сказать, что до конца этого круга обгона не будет. А Макс Хохлов только что заехал на пит-стоп и достаточно быстро этот пит провел. Но за счет этого пит-стопа он пропускает Алексея Риноса, а там может быть и Емельяненко... Нет, Емельяненко пройти никак не успеет. Там кто-то на круг, мне такое впечатление. Да, это... это Дмитрий Аверин, и здесь Макс Хохлов вынужден его пропускать. Это еще один такой маленький бонус в сторону Риноса, который сейчас получает, ну, скажем, полсекунды где-то преимущество. Э Хотя это на самом деле не такое большое. Вот из Альберт Рода выходит Ринос, а к нему наоборот приближается... И посмотрите, он что, пытается его обратно обогнать? Нет, слишком было бы это опасно, но Аверин явно замедлился. И да, посмотрите, пропускает Хохлова обратно в круг. Как ни странно. Но, видимо, здесь преимущество свежей резины. Име все еще впереди Гринова, но Гаринов продолжает движение, это главное. Список сошедших у нас, видимо, все тот же. Павлов сейчас, видимо, вышел из Кларка. И здесь у нас Гуренко немножко пропалил на выходе из Бребома. Но, видимо, он сохраняет движение. А к нему Квенко приблизился. Ой-ой-ой-ой. Ух, интересно, сейчас будет. Минуту 28, 536, минута 26, 485, 2 секунды, 1 десятая в пользу Кривенко. Это очень много, по завершению только этого круга, и, возможно, здесь уже будет обгон. Феррари просто на высоте. Если сейчас Кривенко удастся обогнать Лотус, то вполне возможно, Скудерия Феррари идет к дублю. Если, конечно, ничего не случится, не сглазить бы. Ну, по крайней мере, если случится какая-то ошибка пилота или в борьбе столкнуться, это хотя бы будет интересно. А вот технических проблем, конечно, не хотелось бы с тем же двигателем, например. 304 км в час максимальная перед Уэйтом, но здесь это... А там Рэдбул, по-моему, или нет, Хиспания Гринова, Хиспания Гринова, и едва-едва она не помешала. И что, опять по внешней? Нет, здесь такого не получится. Но, может быть, в стерте, в стерте. Ну, в стюарте тоже. Ну, в стюарте еще опаснее, на самом деле. А вот здесь можно тоже было бы попробовать, но заранее, так сказать, забил, удержал за собой более выгодную траекторию Гуренко. А вот здесь Кривенко, может быть, занял более лучше. Нет, все-таки здесь преимущество, может быть, в скорости. Давайте посмотрим. 290... Нет, 300 ровно. 300 ровно, но там мы видели, что 304 это не проблема. Я же не хочу смотреть результат этого круга, потому что вдруг там какая-то очевидная разница, которая позволит нам узнать, что в конце круга будет обгон, например, а в итоге надо... Ну, чтобы было интереснее, давайте так уж смотреть. А, ну, явно сейчас Криенко быстрее. Ну, правда, конечно, вот эти попытки атаки его будут сдерживать по чистому времени круга, но темп-то у него выше. Такое ощущение, что Альберт Ро от Гуренко прошел чуть хуже. С задней камеры Константина, будем смотреть на болид Феррари Они сейчас подходит к Уэйту 200, ух, даже до 300 не доходит А здесь 304 у того же Криенко. И эм, вот сейчас, вот сейчас идеальный шанс просто Нужно просто занять более выгодную траекторию И что здесь, получается вновь по внешке как Агапова Видимо, да, но нет, ошибается на торможении но они, по-моему, оба ошиблись, потому что на выходе тоже какая-то неуверенная траектория была у Гуренка, Но достаточно мощную атаку сейчас отбил Константин. Который начал всего лишь свой второй сезон в данном чемпионате. И который, если мне не изменяет память, выиграл эдакий неофициальный приз лучшего новичка прошлого сезона. А там и Дмитрий Агапов недалеко, а за ним и Никита Решетов недалеко. Мы на секунду прирвемся, просто посмотрим, ничего ли не случилось с кем-нибудь. Аверин, Евсеев, Ящишин уже не атакует. Ринес, Хохлов, Емельяненко, Гринов. Значит, все нормально. Значит, возвращаемся сначала к Павлову. А теперь вот к этим двум дуэлянтам Феррари против Лотуса в Альберт Роуде шикарная просто была возможность, но вновь внешняя траектория. А здесь, видимо, перед Кларком нет, вновь, вновь и вновь занимается внутренней траекторией Лотус. Вот сейчас, после прохождения Уэйта и гольф-курса, может, может быть, вновь, возможно, атака перед Аскари. Но нет, здесь расстояние было намного меньше на прошлом круге. Но напрямую мы видим, как приближается Феррари. Феррари быстрее, примерно на 5-10 км в час на прямых. И вот здесь ошибается Гуренко, но нет, расстояние было... О, ведет на торможение обоих, особенно Гуренко, но э, из-за того, что Александра самого повело, он воспользоваться этим не успел. Будет ли атака здесь? Но нет, сразу более такую внутреннюю траекторию занимает Гуренко. Вот в спортцентре, может быть, нет... Как-то резво время атаки все отбиваются, но очень интересно. А на дворе для них, между прочим, 53-й круг, и времени-то уже остается немного. Времени всего 5 кругов. Очень быстро такой скоротечный ход гонки. Хотя, казалось бы, в Альберт-парке они достаточно продолжительные. И здесь нет, но очень-очень близко. Они буквально трутся э, друг об друга. Э, для Феррари носом, для... Э, Лотуса задним спойлером и ой есть контакт. Тут был небольшой контакт, но видимо они не потеряли. Ну Криенко теперь немножко подальше, но вот жалко, если бы не было контакта, можно было бы даже уже на подходе к выиту попробовать атаковать. И здесь ой-ой-ой-ой на выходе из гольф курса ошибается и теперь все придется начинать сначала. Если, конечно, Константин теперь не ошибется. Ну, очень интересно, но, к сожалению, теперь эта борьба временно как минимум прерывается А вот и Агапов, пожалуйста Темп, в принципе, тот же э, Даже сейчас может быть быстрее 27, 526 30, 360, ой, Крелка, что же он делает? Он сейчас к Агапову-то обратно пропустит Фух, жуть прямо э, Ой, дымит мотор дым... Пожар, пожар у Агапова Буквально как у Баттона в 2006-м Правда, не на последнем круге. Вот, пожалуйста. Очевидно, будут дискуссии на тему моторов. И был у нас уже второй сход. Но, с другой стороны, это естественно. Тем более, трасса достаточно требовательная к моторам. Но наверняка будут претензии, типа того, что... Ну, в общем, в Бахрейне было намного хуже, на самом деле. еще Ящичинсдых приблизился к Евсееву. А что у нас? Таким образом у нас все по позиции выигрывают Кто был за Агаповым? Аверин, Евсеев, Ящишин, Хохлов, Ринеса Он, кстати, обратно прошел Емельяненко позади, Вилли Гринов У нас вообще машин мало осталось У нас сейчас Давайте посмотрим Палов лидирует Гуренко второй Кривенко вряд ли сейчас его сможет догнать Решетов, Аверин Вот Агапов все еще стоял, но теперь позади него Ух, Ящишин атакует! И едва не прошел, но нет, это все-таки Аскарий, здесь атаковать тяжеловато. Э -э вот, разве что Кривенко у нас сегодня обогнал Агапова по внешней траектории. И потом попытался то же самое проделать с Гуренко. И, и сейчас, по-моему, все-таки был контакт между Вильямсом и Маклареном. Но сейчас нет, опять чуть-чуть вот, упустил вперед Всеева И надо опять к нему приблизиться, чтобы атаковать. Э -э ну, Хохлов теперь, наверное, все-таки больше в одиночестве. Да, вот только сейчас Кларки и Ринес прошел обошел и ушел, что называется. Павлов сейчас на 55-м круге. Его время все еще достаточно неплохое. 26, правда, вот сейчас машину едва не потерял. Минута 26,441. За ним Гуренко. Давайте посмотрим. 26,432. Даже сейчас чуть-чуть быстрее. А... а Кривенко быстрее на секунду. Значит, все-таки на последних кругах попробует что-то сделать с Лотусом. Ух, простите, не те камеры. Хотя вот давайте вот это посмотрим. Достаточно интересная камера. Э -э мы тут даже видим шлем. Ну, правда, шлем у Александра Криверка не и а Алонса. Вообще, пилот Феррари используют, так сказать, реалистичные варианты. О шлемах, в принципе, всегда интересно поговорить, но... Думаю, у нас сейчас есть вещи поинтереснее. Может быть, на какой-нибудь квалификации мы вернемся к этому вопросу. А Кривенко неспроста активизировался, потому что там достаточно неподалеку... Решетов. Правда, вот как раз на этом-то круге он проигрывает ему секунду. А, Аверин вновь обошел... А, это уже не Емельяненко, он обошел Ринаса на круг. Таким образом, оборот было. А, вот! Черт возьми, мы пос посмотрели э, обгон Ящишина, который все-таки удался. Значит, давайте сейчас посмотрим повтор и вернемся в это же самое место. Итак, вот они проходят Уэйт и Гольф Курс. Подходят Аскари. И здесь по нет, но ну они на самом деле здесь столкнулись, но все-таки Евсеев может быть и сам подставился под удар, так что думаю, здесь гоночный инцидент. Тем более, никто за счет этого ничего не потерял. И мы, в общем-то, тогда продолжим смотреть гонку дальше. Хохлов здесь. Ну нет, он сам круговой относительно Павлова и Гринова обгоняет на круг. А, у нас м -м, отвлеклись мы. И в итоге, видимо, в Брэбом и Джонс м -м, контратаковал Евсеев, но... Здесь уж мы тогда доверты, потому что смотреть не будем. А может быть, Ещишин сам пропустил из-за того удара. Тут трудно сказать. У меня такое впечатление, что дымится мотор у Артема Емельяненко. Вот так номер что второй сход подряд нет, ну он хоть и дымится, но он работает как бы это странно не звучало, и видимо пока все в порядке, Ну правда здесь вылетает но наверное сейчас пилот то тоже видит позади себя дым от этого он возможно даже нервничает, потому что это довольно таки неприятно у нас, а, ну Дмитрий Агапов, да, он зашел Что интересно, он все еще числится позади Вилли Гринова. То есть, наоборот, впереди а, Ладно, посмотрим, что там будет у Емельяненко Надеемся, доедет Хотя и сомнительно А Ящишин все еще вновь пытается атаковать Мы видим там Гуренко и Кривенко вновь сейчас, так сказать, столкнутся Но предпоследний круг мы давали, друзья да, предпоследний круг, который сейчас для Павлова вообще заканчивается. А, ну что ж, это будет интересно. А, Кривенко, скорее всего, сейчас пойдет в атаку. А, в решительную причем. Но, и там еще и круговые могут помешать. Там, по-моему, Вильямс Хохлова. Можно вот так и посмотреть. Нет, Ящишин. Это Ящишин, который почему-то без Евсеева. А куда же Евсеев-то так доделся? Но неважно. Самое главное, что Кривенко идет в атаку и по внешней, правда вот она сейчас может стать и внутренней, здесь аккуратнее поступает, чем в прошлый раз, и на этот раз ä, пройдя в и гольф-курс он явно будет иметь преимущество, а может быть и до ä, да, вот здесь главное не столкнуться, и совершенно верно, сейчас пойдет в атаку а вот и Евсеев появился он позади Ящишина, вновь он может помешать не знаю, помешало не помешало, и он выходит, э, да по не мешать. Ох, как интересно. С одной стороны, надо посмотреть за финишем Павла, с другой стороны, последний круг. А там из Емельяненко еще непонятно что. А, ой. Сейчас любой момент может быть атака. Где Павлов? Паулов на последнем круге. На как раз вот, огибает озеро. Там сейчас Ящишин может помешать. Гуренко и.. Так будет ли дубль Скудри Феррери? Емельяненко вроде бы сходит. Или это так он пропускает круговых? То есть наоборот, сам он сейчас круговой а... Нет, он входит в первый поворот Но он все еще продолжает движение Хотя я не вполне понимаю, как с этим мотором А такой такую-то такой, Давайте посмотрим, нет Еще есть у нас немножко время Посмотреть за, прежде чем Константин Павлов Финиширует До да чего же интересно Просто борьба на последнем круге за второе место Будет ли дубль Скудерей Феррари Но сейчас это не важно, потому что Константин Павлов Выигрывает гонку Таким образом, в двух гонках два разных победителя Гран-при. Что же... Нет, на самом деле поздравляем Константина, но намного сейчас интереснее борьба его напарника с Лотусом. И у них еще есть целый... Ох, сейчас будет самое интересное, ведь они же подходят к Вейту. Ой, нет-нет-нет, очень плохо прошел Кривенко, Плохо. Я боюсь, что он сейчас, скорее всего, третьим останется. Да, он отпускает. Отпускает. И дубля Кудри и Феррари, увы, не будет. Таким образом... Если сейчас только в последних двух-трех поворотах Гуренко не ошибется. Нет, он этого не делает. Двигатель, как у Баттона, здесь тоже не сгорит. И а, таким образом а, Гуренко финиширует вторым, сдержав яростные атаки второго пилота Скудерия. И Кривенко финиширует третьим. А сейчас Решетов подойдет четвертый. О, ну, Аверину еще ехать и ехать А, нет, почему? Он же финишировал, наверное, за лидером Да, ему не ехать и ехать Вот он сейчас как раз пятом то уже и финишировал Шестой Константин Ищишин И он все-таки прошел Евсеева а, И у Евсеева горит мотор Да, с моторами будет очень интересно а, Финишировали уже Хохлов восьмой Ринус девятый Артем Ильяненко с двигателем все еще едет С дымящимся у Ринус У Евсеева он уже заглох А вот у Емельяненко паркуется рядом и оборот был в очках, в отличие от прошлого этапа Где только Ринас смог пополнить копилку Ну, Агапов-то у нас шли. Таким образом, что один с машин у нас доехал И только Виллигринов стал тем, кто Очков у нас сегодня не заработает Но при этом доедет до финиша Собственно, он уже и доехал а Что у нас победитель? Победитель сейчас на круге почета Вместе со своими соперниками, которые были далеко позади С Гуренко и Александром Кривенко Ну, в общем-то а пока давайте посмотрим а -а -а. круг подсчета с камеры Константина Павлова результаты годки пока предварительные в общем то, хотя с другой стороны у нас полных моментов практически не было вот разве что Ящишин, но он сначала прошел потом пропустил так что здесь едва ли будет какой то протест М -м -м -м. так что я не знаю может быть только за вот, например помню хорошо Артем Яненко год назад был наказан за то, что э, приехал ну, спойлер, оторвался не страшно это я про Гуренко за то, что он э, на выезде с питлейна с очередного питстопа э, пересек белую линию по очереди завершают ну, в общем-то, на том у нас гонка и заканчивается если еще кто-нибудь, кто не доехал в боксы ну, есть и вот он только сейчас нажал Escape. А так, в общем-то, у нас все пилоты абсолютно сейчас уже в боксах. Таким образом, гонка э, таким манером у нас заканчивается. И э, вот сейчас на ваших экранах появляются результаты этой гонки. В следующий раз мы с вами, друзья, уже увидимся на квалификации Гран-при Малайзии совсем скоро. Третий этап гонка достаточно жаркая опять же, очень требовательная к поторам, так что хотя с другой стороны, может быть, с ними что-то как раз поменяют, борьба будет не менее интересна, чем в первых двух гонках, победитель непредсказуем также у нас пока совершенно непонятно кто же все-таки будет бороться за чемпионат потому что Агапов сегодня все-таки был немножко не в форме по сравнению с Бахрейном, и в общем-то на этом мне остается с вами попрощаться, до свидания